и со стороны Америка, то есть западных войск фронта это Америка то есть это знаменитая встреча на реке эльга это вот встреча подарил коня ему подарили внедорожный это встреча легендарная знаменитая встреча и он его довез? конечно, и конь ему, кстати, тоже был подарен генералом Красной Армии как искусственные наездники. Слушай, а еще говорят, что Кадыров собирает сейчас все трофейные из СВО машины? Возможно, да. БТР еще нет, нет, нигде не выставляет он их, просто входит эта информация в СМИ. Ну, техника, да, вполне возможно, Есть. Что-то вроде было, уже, уже, по-моему, привезено, Ну, он их как-то привозит, делает апгрейд, но не выставлял на всеобщее апгрейд. Я не видел, как правильно. Может, ли выставлял. Почему он не выключается?